Давайте же это включим Ничего себе, оно включилось. Я такого. Я такого даже не ожидал. Давайте же подождем. что-то зависло? Что это такое? Почему он движится? Неужели он сейчас за. На пятом месте игра Симпсонский трап. Эта игра наподобие GDAшки «Сан Андре», только с ужасной, ужасной озвучкой а, никогда. Вы только послушай. Не буду бегать! А. То есть это у нас гадашка про Симпсонов, где мы можем можем кататься на машинах, ходить по городу, но мы не можем быть окружающих, что очень жалко. А, моя голова! Итак, на четвертом месте у нас игра Йога, Проксимиятор, часть 2. И в этой игре нам надо развозить грузы на грузовиках. Как говорит сама игра, почувствуйте себя в роли дальнобойщика. Для начала в игре вам нужно выбрать город, в котором вы будете развозить эм, все, что вам надо. Но также вы можете просто не развозить за оставку, а ездить по всяким городам. Начиная от и заканчивая в в общем, игра нормальная, но есть одно но. По торрентам, я скачиваю эту игру, многие в комментариях описали то, что игра просто не загружается и выдает экран со стрелкой, которую даже нельзя двигать, но это не так. Да, это происходит в игре, но чтобы этого не было, нужно просто подождать буквально секунд 30, и у вас появится уже сама игра. На третий месте игра Need for Это игра для любителей гонок. В этой игре есть множество машин, множество видов гонок, начиная от обычного грифа, заканчивая каким то три соревнованиями. Эта игра вышла очень давно, и для этого выдаёт примерно 75-80 мпс, что очень здорово. Также здесь, как я уже сказал, множество машин. Мы можем встретить тут и Бамборгини. В, в игре есть тренировочные выживы и заезда при этом с реальными игроками. Но для этого нужна официальная версия, так как у меня это игра с диска, то я думаю, IKEA в котором все равно можно играть с реальными игроками, только с такими же кинатами, как и вы. Ну и на втором месте игра "Метро Ложь Надежды". Я считаю, что это одна из самых лучших игр, сделанных в России. Да, эта игра сделана в России. Не удивляйтесь. Бозди. В Бозди, да, игре надо просто ходить, проходить разные миссии, но и убивать каких-то мутантов. Тип. Ну вот она как раз одна из таких тварей. Я на Фишка. Так, слушай. Правда, ты а так хорошо вот. Тутюш, есть какое-то движение. Приготовься. Сейчас я пойму поработать. Вот они, допросы монстров. Успел забыть. Держись, сейчас еще набегут. Так, замейте. Вижу тебя. Так. Она идет примерно на 30-35 FPS, что для очень а старых хорошо, пока очень все, здорово. Так что она почетно занимает второе место как Дра. по ППС, так и по сюжету. Ну а первое место у нас почетно занимает игра «Привет сосед». В данном случае у меня четвертая альфа, но если же у вас комп вообще слабак, то лучше же качать, конечно же, первую, ну в крайнем случае вторую, третью. Суть игры — узнать главный секрет соседа вон... В том подвале но они все так просто чтобы открыть ту дверь нам нужен лом нам нужен молоток нам нужны многие инструменты которые хрен доставишь но внимание игра идет только на 32-битную систему так что если у вас меньше то игра не пойдет ни первая ни вторая ни четвертая не пойдет нужна именно хотя бы минимум 32-битная ну, грубо говоря, седьмой Windows. В игре мы можем отключать соседу электричество и камеры. Вот. Также у меня вопрос к зрителям. Что вот это за машина? Если кто-то знает, то напишите, пожалуйста, в комменты. Ааа, блин, меня спалили. Меня спалили, меня спалили. Тихо. А, сосед. В смысле? В смысле? Также я хочу сказать, что игра полностью набагана. Ч ⁇ Что происходит? Что? Я не понял вообще. Что произошло? Почему он меня не поймал? Почему он летаю? А, я на стуле стою. Он ушел. И снова пришел. Что происходит вообще? В общем, игра очень интересная и захватывающая, но также от нее и очень сильно бомбит, так что поаккуратней. Ну а если же тебе помогло и понравилось видео, то не забудь подписаться на канал, поставить этому видео лайк. Если же тебе что-то не понравилось, то напиши это в комменты. С вами был CreeperPlay, всем пока.